Госдума возвращается к формату прямых дискуссий. То есть разрешил Володин наконец говорить. Наконец разрешил. Знаете, как раньше было? Вот, ну, до этого момента, как вот, я еще не знаю, разрешили или не разрешили, это, это там рассуждения такие. А до этого внесли изменения и дополнения в регламент, как обычно Вячеслав Викторович любит такие вещи. Ссылка на какую-то формальную херню. И говорят, ну это же закон, вот по закону вот так. И знаете, по их регламенту, как они могли что-то кому-то там рассказать. А в комиссиях, в комитетах можно было что-то обсуждать. В Думе на заседании уже ничего обсуждать нельзя. Это по их регламенту, который Володин им навязал. Ну это же закон. Это вот совершенно уникальные люди. И вот эти, да, с Вячеславом Викторовичем во главе, который, я, я, я уже миллион раз рассказывал, но я миллион первый раз расскажу, что когда в 1994 году стали депутатами, его зампредом аж избрали, и он вышел и хотел блеснуть знаниями своими, и говорит, помимо для разработки законов, помимо юристов-теоретиков, нам надо пригласить еще юристов-проктологов. Ну, наверное, у нее жопа не болел, он не знал, что такое практолог. Я думаю, что это практики, да? Юристы-проктологи. Вот такие юристы практологи на него и работают всю жизнь. Я об этом неоднократно говорил. Вот они придумывают заковырки, как можно по формальным основаниям наколоть людей, как вот в наперстке. Очень у них это хорошо получается, да? Но это же... Хорошо получается, покуда Александр Македонский не приходит. Да? Помните про Гордий и Пузел. Вот, вот как, давайте как-то, кто развяжет, тот будет там великим. Ну, не хер его развяжет, раз и разрубил. Так вот жизнь устроена. То есть пока вот у них есть определенные властные полномочия, они могут вот эту вот херню выдавать за законы. Как только у них этой власти не будет, все это развалится, как карточный домик.